Вот мы намотали фитиль. наматываем не плотно, не сильно натягиваем, но не слабо. Так, умеренная натяжечка. Вот. Затем берем вторую половину формы. Также мы ее брызгаем силиконом. Немножко и сочленяем затем закручиваем барашками вот такие вот барашки очень удобно Я уже весь процесс показывать не буду.